Этим поездом. Я тоже уезжаю этим поездом. Я тоже уезжаю Вы, конечно, тоже уезжаете этим поездом. Да. К будут уверять, что не уезжают этим поездом. Что ж поделать? кто не успеет послать телеграмму своей дорогой супруге. И Вы успеете послать телеграмму своему дорогому супругу. Угадали. Если бы я была мужчиной, я бы, вероятно, уступила женщине очередь. Да, но когда женщина действует так... Нахально. Я хотел сказать энергично, но можно и так. А вы, кажется, человек взговорчивый. Баба, да? Спасибо. Пожалуйста. Молоденька, подними-ка наверх. Вряд ли не уступит нижние места. Позвольте, я только что хотел выступить, вы так спешите. Ну, чтите, я еду до Владивостока. Ну, и я, как удачно. Значит, почки. Разрешите, я помогу. Смотрите, будете потом злиться на меня всю дорогу. За свое великодушие. Кто я? Что Да мне только злости не хватит. Тем больше это не моя полка. Ах, вот почему вы так любезны. Это полка моего приятеля. Но поверьте, он будет только рад. Я выйду на платформу. Серьезно? Коля, черт, я же жду, волнуюсь. Три минуты до отхода полет. Дела. Задержался, контр-адмирал. Каких дьяволу дела в такой день? ты так хоть видал, что на улице делал? Дождался народ победы. гуляй. Гуляй. Ну, куда ты, Дорога? Мы пожили в Москве денёчка три, погуляли бы вдовы. Эх, неугомонный ты парень, Коля. Нам гулять ещё рано, рано. Что это моя была? Была твоя, ты да я её уступил. Да. Обидно в такой день уезжать из Москвы. В такой день, брат, только помирать обидно. А что это, пожилая женщина? Да. Собственно, не совсем пожилая, но да, нервная такая. Значит. Я тоже с одной повоевал на телеграфе. узнаю, товарищи. Отправляю. Отправляю. Отправляю. С любимым прощались? С любимым. Да дни навек же. В такой день грусти и грешно. и любимый ваш какой-нибудь барышню приглашает танцевать на площади. Прошу знакомиться, мой друг. Пожалуй, знакомы. Я, кажется, и здесь заняла ваше место. Но ваш товарищ сказал, что вы будете очень рады. Вы рады? Вы уже заметили, что я человек сговорчивый. Открой окно. С Давай. Лучше пересесть сюда. Там дует. А, а. Так оказывается упрямство. Но ну, не будем огощаться. Давайте, друзья, товарищи, выпьем бутылочку пинца. И за победу, и за наше знакомство. И за счастливую дорогу. Верно. Только я пойду, приглашу нашу соседку. Добро. Только... Видно я, какой такой он непьющий, она похожа на учительницу. Значит, та самая? Та да, самая. <свят> Интересно. Хочешь поухаживать? Могу уступить. Уступить? Я с ней первый познакомился. <свят> ты что Виколя? Коля, ты с ней первый поругался? А я ей сложу место уступить. <свят> Мое. <свят> а как же? <свят> а Марья Ивановна, оказывается, любит смотреть в окошечко. Ну, спасаете посадим в окошечко. Ой, спасибо. Мы почему-то решили, что вы учительница. Чайку не желаете? Нет, чайку мы не желаем. Стаканчики мы желаем. А я и есть учитель. Да. Ну, нас угадать не приходится, а вот спутница наша. А угадайте, кто я? Артистка. Угадал? Угадали. Певица. Ну, Марион, давайте выпьем и не смейте отказываться. Доставайте ваши кружки, товарищи. А я не пью. Ну, давно бросили. 60 лет. Ух, дикие какие. Не правда ли, а? Ну, доставай вино. Вот вам кружка. Ну, доставай вино. Ты доставай. У меня нет. Налетело столько товарищей, значит, все вино выпили. У меня ведь нет. Ну, на им ты не хитри. Да, мы что? Не выматывай нет? Серьезно, ничего нет. Я забегал в гастроном. Куда там гуляет народ. Ты что? <свят> вот и выпили. <свят> стаканчики. <свят> да нет, стаканчики мы не желаем. А вот чаю мы желаем. <свят> <свят> Товарищи, приглашаю вас на товарищеский ужин в вагон ресторана ровно в 23.00 по случаю победы. <свят> Я прошу не опаздывать, чтобы не задержать пассажиров других вагонов. <свят> Дамы, одевайте вечерние Дамы, Проходите, пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, проходите. Проходите. <реклама> проходите. <реклама> свои и, гражданки, пассажирки, прошу вас поднять бокалы. Товарищи, у нас сегодня такой торжественный день, такой праздник, а у вас совпадение. То есть в том смысле, что праздник, а вы в дороге. Нет, у нас так частенько получается. но у нас служба, потому что ничего не сделаешь. А... Вот и решили мы собрать вас вместе, чтобы отметить этот день, этот торжественный день. Товарищи, прошу вас поднять бокалы. Подняли, руки не меры. Ну, совершенно верно. Да, товарищи, предупреждаю, ровно в 24.00 сюда придет другая смена пассажиров. Потому что это, скажем, каждому хочется отметить. Вот. Поэтому я речей говорить не буду. Правильно. Что? Да. Ну да, говорю, правильно. Совершенно верно, без речей. Просто так посидим, поужинаем, поговорим. И, возможно, значит, как, как говорится, разойдемся. А мне говорят, это уж будет не мероприятие, а просто ужин. Товарищ генерал, да может вы за нас заступите. В общем, товарищ Слушай, я считаю, что ясно. Ну, товарищ начальник, да? Простите, но вы говорите уже да. 11 минут. Да. Если бы нам не нужно было уходить отсюда, мы бы с удовольствием вас слушали весь вечер. Товарищ генерал, я с удовольствием бы кончил. Разрешите мне. Пожалуйста. Я хочу сначала поблагодарить вас за то, что вы собрали нас всех вместе отметить День Победы. В Праздники мы любим бывать на люди. Правильно. Правильно. Так выпьем, товарищи, первый бокал за нашу победу и за нашего великого вождя, товарища Сталина. У него сегодня, сегодня тоже радостный вид. Ура, товарищ! Ура! Ну что, попалил бы быть в такой уменьшке. А воды ушли, смотришь. <свист> Это же стеки! Да что вы говорите, я даже не заметил. <свист> Есть Хабаровский? Есть Хабаровский? Идите ко мне, соскучился я по землякам. Хабаровцы? Эээ, нас больше. Ну, тогда я к вам пойду. Отдалили меня моряки. И наш прибор плекания не задевает. Мы, брат, с моряками в трубе живем. Расхвастались своим океаном, как будто бы они его выстроили. Есть эти течебряки! На процветание Кабаровского края выше богал! Реки за дружбу, за Тихоокеанский флот! Дарим моряки! Ура! Ура! Есть здесь Камчатки! Выпьем, братцы за Сибиряков! Они всегда были первыми. И на фронте, и на заводе, и на Пасше. Товарищ, товарищ, по порядку там нельзя, я не согласен. Если затыл, начнем с Урала. Уральцы, чего же вы не уступать? За уральские заводы, за наших уральцев-стахановцев. Урал? Урал? Правильно! Урал! Омский! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Товарищи! Мы и Томска! Мы и Томска! Омск это хлеб, фураж! Коша! Масло! Мясо! Лен! Дынька! Ты здесь пенька! Погодите, товарищи, так нельзя! Ну как там все неорганизовано получается? Не знаю, за кого ты. Дальше, чтобы был порядок, то кто кто-нибудь один. Правильно, пусть говорят хабаровские. Тише, товарищи, тише, погодите. Давайте по старшинству. Слово имеет? Марья Мариванна, Марья Ивановна, учительница. Да Бог с вами, какое слово? Здравия, здравия. Вот. вот когда я была молодая, я ходила к Льву Толстому пешком в Ясную Поляну, как на богомолье. Очень хотелось узнать, есть ли на свете счастье. Или про него люди только придумали. И выходило, что счастье-то есть только на том свете. Я знаю, что зависть чувство нехорошее, а я всем вам очень завидую. Ведь мы как бы две жизни прожили, старую и новую. и. Первая половина, лучшая, молодая, ведь она у нас ковырком пошла, а у вас жизнь новая, цельная. И идете вы все вперед и вперед без оглядки к своей благородной цели. И теперь-то уж обязательно дойдете. И желаю я всем вам самого счастливого пути. Спасибо, Мария. Здорово, земляшка! Хоть одну одну душу нашел. <реш> а я пошутила, я в Аспичке. Аспичка? Тоже неплохо. плохо! Выпьем враться за Аспичку! Э, <реш> нет, петь одна, петь одна, петь одна, петь одна, петь одна, петь одна, <реш> Вот так, да. вот так здорово! Все такие милые. Люблю добрых называется. Не люблю злых. Борис Ильич, почему он так смотрит на меня? Он все время смотрит на меня сверху вниз. Когда тросты. Я просто от горду. Почему а -а -а. умолчите? Почему вы не скажете нечто? Не умею. Надо дерзать. А? А я вам очень не нравлюсь. Я этого не сказал. Но подумали. Их, аккордеон. А вы нам сыграете? С удовольствием. Ой. А какие вам женщины больше нравятся? Брюнетки или, знаете, А мне нравятся не очень разговорчивые женщины. А мне нравятся вежливые мужчины. О. Вот видите, он опять разговаривает со мной с высока. Нет. Я просто не понимаю, Борис Ильич, ну как вы можете служить в одном одной с таким заночным человеком? Ой, я же с очень нос говорю, да? Я говорю, даже больше начальника поезда. Товарищ генерал, а? чего он меня не остановит? Я уже говорю одиннадцать минут. А у меня такое ощущение, что я говорю одиннадцать час. Товарищи пассажиры! Он а говорит речь. Нет, не беспокойтесь, речи я говорить не буду. Я хочу только сказать, что время истекает. Мы прощаемся с Москвой, Перед нами путь большой. Здравствуй, Будет знакомый, Дай мне руку незнакомый, спустите мой. Споем, друзья! Пусть далёк, Дальний восток. Пусть летит до океана, Тысти друзей, Пусть Ты подольше забереги, все тепло моей руки. Знаю, верному сердцу, Десять тысяч километров пустяки. Пойдем, друзья, пусть далёк, Пусть далёк, Тысячи людей, па роди мою землю Над полями над 10 по простора большой Поем, пусть вернусь, до океана Ой, садёк, чё Раньше мама меня тоже всегда подгибала одеяло. Вы ласковая, как мама. А вот он. Почему это со мной так разговаривает? Вы сами его все время подкалываете. Уж я не уступлю. Вас много баловали. Еще будут баловать, раз вы артистка. Артистка? Да. Какая артистка? А вы поверили? А ли меня, это верно. Ну, это было давно, еще в мирное время. Хотя меня брат до сих пор считает маленькой. Ну, муж ведь вас не считает маленькой. Муж? А я не замужем. А кто сказал, что у меня есть муж? По-моему, вы сказали. А разве вас не муж провожал? Брат! Он похож на меня? Танца? А чего вы такая добрая? Как мама. У меня дочка четыре года на фоне. Марина, расскажите мне про вашу дочку. Входите, мы уже спим. Хочу спать. О, молодец. Давайте песни петь. Не хочу петь. Расскажите лучше что-нибудь. Расскажите вы. А то эти моряки могут рассказать только про свои торпеды. Ну о чем же? Рассказывать. О семилетке неинтересно. О семилетке неинтересно. Расскажите про любовь. А вы там наверху не подслушивайте. Это было давно. Еще до войны? До Первой Германской? Еще раньше. До Японской войны. Больше 40 лет назад. И вы вышли замуж первый раз? Сорок лет назад? И в последний. И вы живете с одним мужем 40 лет? Говори, вас. А это не скучно? кажется опять говори глупости. Марья Ивановна, вы венчались в церкви? Ну, расскажите, Марья Ивановна. Ну, что же рассказывать? Ну, вообще, когда старики говорят о любви, только смешно получается. Ваша свадьба поинтереснее наших старомодных. Верно. Марики, расскажите нам про ваши свадьбы. В порядке. После вас. Ну, расскажите нам про вашего мужа. Где вы с ним познакомились? По Бонне. Можно вам задать один вопрос? Угу. Я никогда не могу понять. Вы послали мужу телеграмму в Владивосток, но с мужем прощались в Москве. бы недогадливый. Но в Москве пощалась первым мужем, а телеграфировал на второму. А какова же была ваша свадьба? На моей свадьбе я расскажу вам. в следующий раз. <музыка> спит. Я и сам часок еще поспал. Я когда поступил во флот, к нам говорил один из их Ребята, не забывайте первую заповедь. От, знаешь никто не умер. Еще в полях белеет снег. Напомнил? Привязался. в полях белеет снег? Действительно, привязалась. С утром начинаешь. Обидно, что на тебя не обращают внимания. Милый Боря, она на всех обращает внимание. Не люблю таких. Да ты не люби. Всех любить сердце не хватит. Из тех дамочек, у которых в жизни одна забота. Нравится всем. Ты что-то на меня напустил? Но выпил немножко больше нормы, только всего. Это молодая женщина говорит, мой второй муж. А ты любишь, когда она говорит, я холостая Я люблю. Вообще, все это не интересует, как прошлогодний смех. Там на соседку не отстала бы. Девять пояса твой. давайте, давай. Подождешь до завтра, приедет твой дальневосточный и поедет к месту назначения. В крайнем случае будет вам одна, много это две пересадки. Ну, да. Не надо ехать с пересадкой и ждать не надо. А надо садиться на московский поезд, ехать в Москву и начинать все сначала. Как сначала? Удочка, ну, сейчас мы с тобой чайком леземся. Я тебя сейчас метком угощу. Что Что Милая, не слыхала? Что передали? Мне на голову тоже. Я бабушки не разобралась. Не трогай ее, бабушку, мне такое несчастье. Не как обокрали, а а я гляжу и думаю, зачем молодой, неопытной женщине на Дальний Восток ехать? Отделяйтесь здесь на работу. С нами с ним Никак нет, встречаю. От завода имени фрунта строителей встречаю. Возьми, милая, пятерочку. Спасибо, бабушка, денег мне не надо. Возьми, возьми, народ поможет, соберешь на билет. Деньги мы мигом соберем. Он передавал. Ну как? Говорил с начальником вокзала. Плохо. Ваше. Так. Где начальник? Ребятки, вы не знаете, где начальник? Я бы вам так посоветовал. Здесь в километрах 12 завод имени Фрузы. Да. У них ходят заводские самолеты с грузом на восток. Вас, как человека военного, могут прихватить. Вы с Балтики? С Балтики. Они ленинградцы. Земляки, значит. Директор у них, Лепита Егорович, Мулик Покладицы. Простите, давно из Ленинграда? Дней 10. Всего? А мы три года назад выехали, и мы только теперь возвращаемся. Девочки, Нина, Ленинградец. Баули ну, мы тогда, значит, месяца так два с выполнили там, что полагалось. Возвращаемся в Ленинград на рассвете. Тихо так. На рассвет только занимается. Саки вдали чернее. Купол не блестит, загрунтовали. И трубы, трубы-то гляжу. Живет наш Ленинград. Тут я взглянул на ребят своих. У них слезы на глазах. Обнимаются. Черт не знаю, я вот это утро на всю свою жизнь запомнил, на вас курица. Да, всякое бывало, многое теперь восстанавливать придется. Восстановим, свое небось, не чужое. Тебе, видать, все расплюнуть. И восстановим. Тут главное, что люди наши через огонь прошли, и нет сейчас на земле такого человека, который бы нас Русский не уважал. А, если это настоящий человек, конечно... Не важно, Нормальная. А чем вы собираетесь передавать? А Московск? Все равно никто ничего не поймет. Дайте я передам. Да не сумеете. Сумею. Я выступала в Москве по радио на слюте дипломников-отличников. Ни разу не сбилась. Где Московский? Внимание! Поезд номер двадцать третий. Постойте. Свердловск-Москва. Постойте. Подходит. Постойте, не включен. Включите. Внимание! Поезд номер 23 Свердловск-Москва подходит ко второй платформе. Повторяю. Поезд номер 23 Свердловск-Москва подходит ко второй платформе. Пионеры, едущие в ОДЭК, это ваш поезд. Ребята, не выходите по дороге на маленьких станциях, а то еще отстанете от войца. К чему эти пустые разговоры? Кто вас просит? Отсюда. Вы же советский человек. Почему вы не можете объяснить людям толково, ясно, вежливо? А что это даст? Женщины с маленькими детьми, пройдите в комнату матери ребенка. Там вам будет удобнее. О поездах мы вам будем сообщать. При чем тут женщина, я вас спрашиваю? Уйдите отсюда. Вот подходит Вологодский. Вологодский. Э, внимание, внимание поезд, поезд на Вологду, Вологду подходит. Да погодите, вы микрофон не включили? я требую. Внимание, поезд на Вологду подходит ко второму пути. Бабушка, это твой поезд. Ты слышишь меня, бабушка? Слышу, милая, слышу. Не торопись, бабушка, успеешь. Не тороплюсь, делай, не тороплюсь. Что это за переговоры с бабушками? Меня же уволят. И правильно сделаю. Посмотрите, какой у вас беспорядок. И неуютно. Да какой тут может быть уютный? Что это, дача? Слушайте, я вас совершенно официально спрашиваю, вы уйдете отсюда или нет? Нет. Ах, нет? Слушайте, да кто такая? Колова. Какая сына? Зинемья Александровна. Виноват. Товарищ капитан-лейтенант, не собирайте толпу. Не мешайте нормальной работе вокзала. Внимание! Строители, приехавшие на завод имени Фрунтер. Желаем вам успешной работы на новом месте. На завод? На завод. Ну, садись, товарищи, в церковь, подвезу. привезли? Как же, как Рота. же. Вот так. Здравствуйте, Здравствуйте. А мы вас заждались. Очень приятно. Василий Васильевич, да? Ты займись митингом, а я пока гостей покормлю. Извините меня, Никита Егорович. У меня к вам небольшое дело, а у меня к вам большое. Хочу новый цех вам показать. Да нет, я. Не спорьте со мной, я здесь хозяин. Не терпится а, Никита Егорович. Люблю похвастать, Никита. когда есть чем -то. Пошли, товарищ. Никита Егорович. Здорово! Как нога? Проходит. Это наш центр нападения. Ну что, опять? Проиграете? Ну так, Никита Егорович, разве можно во время игры замечания делать? И по полю бегаете. Ясно, нервничаешь, ну и мажешь. А как же вас не учить? Понимаешь, Васил проходит по краю, навешивает мяч на центр, а он... Никита Егорович, Казань телефон. Бегу, а он бьет на два метра выше штанги. Но ну, проиграйте мне только, я вам покажу. Садитесь, товарищи, прокусывайте, Паша, откройте, пикат. Казань. Казань? Казань! Пожалуйста. Казань! Ха. Молчит Казань, ясное дело, им лучше помолчать. Садитесь, садитесь, товарищи, садись, моряк! Мое слово, Никита, хоть под пиво то, что не а полагается, но для порядка надо высказаться. А вот когда пустим третью очередь, я угощу вас шампанским. Никита Игоревич, иди сюда. Идем меня, Идем. Это вот все своими руками отстроили. Тут ведь кругом дикий лес стоял. Там, где этот новый цех стоит, была поляна. Так я на ней глухаря убил. Честное слово. <свят> <свят> вот он помнит, в этом оборудование сгружали. А лес мы еще дальше отодвинем. Там поставим три новых цеха, а за ними заводской стадион. Вот, брат как. <свят> так что ты мне хотел сказать там? Никита Егорович, я, к вам вот по какому фону. Казань, ходу. Никита а? Иду, о, прости, Казань? Казань? Ага, Василий Васильевич. Ну, теперь слышим из хорошего. А погода у вас хорошая? А настроение у вас хорошее? Нет, я не шучу. А детали у вас хорошие? Так, так, его, Никита Егорович. Василий Васильевич, мне надоело тебя усовище. Я жаловаться буду. Как, вы, как вы? Моя? Да. Лаврентьев. Ага. А. Казань! К... Подожди, Свердловс, не мешай, я говорю. Василий Васильевич! Василий Васильевич, у меня сейчас товарищ Лаврентьев. Да-да, Лаврентьев. Не слыхал такого? Услышишь? Услышишь, говорю. Я попрошу его на обратном пути в Казань заехать. И к тебе в гости заглянуть. Никита Егорович. Казань! А? а черт, про Никита Я Егорович. тебя прошу, товарищ Лаврентьев, заезжай к ним на завод на денек. Наведи порядок. И извините, Никита Егор. Тут недоразумение было. Я ведь к вам случайно попал. Я ведь не из комиссии. Как не из комиссии? Нет. Нет, нет. Я... А ты что ж, не из Москвы? Я из Москвы. Вообще-то я из Ленинграда. Но здесь я остал от поезда, понимаете. Со мной еще одна женщина. Артистка. Ничего не понимаю. А как же ты ко мне попал? Вот вам за помощью, Никита у что у вас самолеты ходят на восток? Вот это здорово! А я тебя за самого главного принял. А ты оказывается загулял с артисткой? Ну ничего, ничего. Ваше дело, молодая. Садись, Марья. Отснеги. Ешь, не расстраивайся. Раз, земля, клининградец, будем выручать. Елена Григорьевна. Да. срочно. Сейчас. Сейчас придет Кончеренко. Он парень покладистый, доставить вас сюда. Ешьте, товарищи! Народ на митинг собираетесь. А сдуру вас, Никита Горичевна, успехом получит. А да, да, да. мы не да, у победы. Да, Ах, задумано! Да, да, да. А, кушайте, кушайте, товарищи, спасибо. пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, да. Здравствуйте. А, Гончаренко, садись, закусывай. Словодавствую, я обедал. А я тебе не обедать предлагаю, а закусите. Выпей пивка, холодненькая. Не хочу. Какой-то несговорчивый сегодня. Никита горость я людей не возьму. Груз большой, погода, сами знаете, майская. Вот тебе и раз. Гончаренко и погода испугался. Людей я не возьму. Офицера не возьмешь. Ленинградца? Земляка не возьмешь? Ладно, хай грузится. Да какой у него грузов? Он от поезда отстал. Правда, у него вместо багажа... Нет, больше я никого не возьму. Да ты не горячи, Гончаренко. Тут понимаешь, женщина одна. Певица. Певица? Да не, певицу я ни за что не возьму. Ну зачем ты так говоришь? Все же знают, что ты любишь артистов. Что же я одну здесь оставляю? Жинка? Жена. Артистку я все равно не возьму. Никита Егорович, я пойду, у меня время в обрез. Ну вот, все в порядке. Бери, моряк, мою машину, вези спасибо. свою артистку. Паша, заверни к офицеру пирожков на дорогу. Я так и не понял, что он возьмет ее или нет. Уломаем. Ну, спасибо большое. спасибо. Давай-давай, поторапливайся. Счастливый путь. Пирожки-то, пирожки. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Впрочем, я сейчас подумала о том, что вам теперь надо менять профессию. Да? Почему? Кончилась война. Все люди будут заняты делом а в каком-то глубоком положении. Какой же мы сейчас платье под водой? Ага. Говенька лучше, она а рядом. Да? давайте есть пирожки. Не хочу Приезжайте, а то будет поздно. Взять! Да ну! Да ничего у меня с мотором не может случиться. Туман. Дали крюку. Теперь вот посидим тут. Как долго? А пока горючий не достать Вот второй случай в жизни. И все из-за из-за артистки. Умно? сколько времени может просидеть человек с такой кислой физиономией? Как вас зовут? Вася. А по отчеству? Семенович, да не зовут меня по отчеству. Отлично. Меня в таком случае зовут Зина. Зина. Так вот что, Вася, как вам не стыдно? Молодому парню длится на весь мир, на туман и на бабу. Если вот вы злитесь, а я, например, рада, что попал в тайгу, ведь интересно. Смотрите, какой костер. Где это вы наловчились? В коневском лагере. Хорошее было время. А украинские тоже поете? Украинские не поют. А певица должна петь. А кто вам сказал, что я певица? Кому а ж вас сказал? Что ты уселся? Пойди принеси еще хворост. Ну да что ты на меня уставился? Ты слышал? Пойди принеси хворосту. А Вася кончила с отличием в сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Да-да, не смотрите на меня так. И еду я на Дальний Восток тадыру разводить. Вы едали такую ягоду Актинидию ананасовую? Нет, не приходилось. А ягода замечательная. Крупная, как виноград. Сочная, и морозов не боится. Комар. Мы ее скоро на всю сибирь продвинем. А вы говорите, певица. Так то не я говорю, то ваш муж говорит. Мой муж шутник. А как зовут вашего мужа? Петр. А по отчеству? Павлович, Пётр Павлович. Костер-то вас, совсем потух? Да, заговорили. О чем это вы? О нарядах? Хм. О жизни. Петр Павлович, вот я хочу вас спросить, вы сами с Балтики? Да. А почему, собственно, Петр Павлович? Не Петр, а Федор. Кедя. Котмчий-то недоволен. Ты в последнее время стал какой-то раздражительный. Я тебя просто не узнаю. А я всегда был раздражительным. Он постель готова. Я не хочу спать. Там холодно. Обождите, я сейчас коженку принесу. Ну что же вы решили о жизни? Пока еще ничего не решили. Я помешал? Нет. Говорят, важные решения нельзя принимать ночью. Надо дождаться утра. Пожалуйста. Большое спасибо. Пожалуйста. Да Содержательная женщина Закуривайте Спасибо Здорово, вы меня обманули, санартист Я, признаться, поверил Как называется та ягода? Какая ягода? Ну вот та, которую она собирается разводить. Ягода? Час... Забыл. На языке вертится, сказать никак не мог. Да, какое дело затеяло? И вообще с ней разговариваешься. Да нет, как мне не подойдет. Ну, пойду к ребятам. Спокойный ночи. Спокойной ночи. подложи дрожь, что то холодно. Гончаренко ушел. Можно перейти на вы. Простите. Пожалуйста. Но я никак не могу понять. Я чудом достаю возницу С огромным трудом договорился с ним довести нас до железной дороги, а вы здесь разгуливаете, понимаете? Любуетесь природы. Это уже ревность. Дура ты, дура. Прошу извинить. ничего смешного здесь Мне нет никакого дела до ваших поклонников. Но у меня командировочное предписание, я должен явиться в строк. Так и ехали бы, кто вас держит? Я никак не могу понять, что вам хотелось. Вот когда я была девчонкой, мне, например, хотелось открыть или изобрести что-нибудь очень важное. Смешно, правда? Нет, почему? По-моему, это не смешно. Вовлекалась мировым масштабом. А вот сейчас мечтаю об одном. Чтоб поручили мне небольшой участок. Не буду в нем копаться с утра до ночи. И все? А вы считаете, этого мало? Сейчас приедете ко мне на участок года через два. Вот а? тогда посмотрите. Приеду и посмотрю. Впрочем. Что впрочем? Ну договаривайте. За участок ваш я спокоен. Но желать надо больше. Грузскому человеку всегда было мало своего участка. Он мечтал о счастье всего человечества, о переустройстве мира. Об этом я уже мечтала. Вы мечтали не о мире, а о себе. Хотели сделать что-то очень важное, чтобы прославиться. Верно ведь? Хм. Пожалуй, верно. Откуда-то вы знаете? По собственному опыту. А у нас с вами действительно разные характеры. Я не знаю, я люблю людей, Мне интересно с ними. Вот вы женатый человек, а вы давно женаты? Какое это имеет значение? А вот скажите, вам никогда не хотелось встретиться с какой-нибудь другой женщиной? И жня действительно была для вас всегда самым интересным человеком? Ну вот как вы считаете, можно прожить всю жизнь с одним человеком? А какой теперь час? Второй. Это по-московски? Ну какая разница? Здесь разница на 4 часа. По-московски, папа. спасибо. По поводу того, можно ли прожить с одним человеком всю жизнь, я вам скажу следующее. Во-первых, вы еще очень молоды. во-вторых... Катька! А во Катька! Говорю, ходи за свиньями. Машин мужиков любит. Девку на весь район доведите. Надо помочь. Я доставлю. А? Теперь не далече. Километров 18. Yeah. Yeah. Замерзла? Садись сюда. Так на вот, накинь на себя. Yeah, нет, спасибо. А ты накинь, накинь. Вот так. Yeah. Uh. А где же твой моряк -то? Тот да пропал куда? Заскучала. гонит. Э, жених, что ли? Что еще? Какой <свист> жених? <свист> Ладно, рассказывай. Тут сразу и дать, к чему дело идет. Уговорит он тебя. Парень серьезный. Из тебе ладный такой. Красивый. Опять же, форма. <свист> Девки не больше убиваются. Я тоже. <свят> Молодой был, до <да> девок, злой. <свят> Ох, поплакали они у меня. А, да, как женили, дети пошли. Учкомирилась, крышка. Детей обязательно заводи, обязательно. Что вы еще придумываете? А ты не спорь, я постарше тебе. Детей непременно заводи. А как вырастишь, воспитуешь, и мы тебе спасибо скажем. Там толковые люди нужны. Кому это вам? Нам, то есть государству? А как же? Ну, Режай, ну. Я их уже и выворачивала и чистила. Да. А мы еще раз вывернем и почистим. Терпели вы, вы. Завидный характер. А? Служба у нас такая. У нас без терпения и выдержки пропадешь. Дядя Егор, да что же ты среди двора свою колымагу поставил? А ну убирай-ка. Куда же я ее уберу? Я уж вон и лошадь распрп. Эх, дядя Егор, живешь ты давно, а все неорганизованный. А вы что тут делаете? Я тут жду. Чего это вы тут ждете? Вы что, эвакуерные? Из России? Я из Москвы. Из Москвы. Только что из Москвы? Да. Слушайте, а вы не знаете, скоро Москву пропускать мне? Не знаю. В очень хочется съездить. В Москву посмотреть охота. Ты вообще привести ее в приличный вид. Натька, иди-сюда. Иди проверь, Семен Иванович, отправил горючий или нет? Сейчас. Ну ладно, пойдемте. На моей койке отдохнете. Мне уж теперь все равно, прилечь не придется. С моей бригадой только на том свете отдохнешь. Пойдемте. Заходите. Дети, угомонились, заснули, раздевайтесь, я и чуть свет подниму, <смех> дайте себе песни пели, которые день Победы празднуют, а наша Победа завтра в поле. Садитесь, закусывайте. Спасибо. Уж скорее бы наши ребята домой возвращались. <смех> и До войны-то. Наш колхоз знаменитый, на весь район был. Вы его за войну знаешь, как тянули. Девки-то у меня мировые, работящие. Ешь, поспят мои девки. Вон и Катькина бригада улеглась. А куда ж Катька-то запропастил? А мы встретили вашу Катьку. Где? У нее машина отказалась. Да ну? Ей остался помочь один моряк. Моряк? Ну, спутник. А, -а, а, ешь, ешь, я сейчас тебе чайку принесу. А в направлении моряк-то? давай с ним посмотреть на него. На кого-то чайку? Расковь, Степан. Ты мне всех девок побудешь. Не хочешь чаю, ложись спать. Вон моя койка. А у меня еще дел Обладаю. А вторых Что вторых Уже забыли. Вы сказали, во-первых, я молодая. А во-вторых? А во вторых тоже молодая. Все остальное это будет у третьих. Можно ли прожить с одним человеком всю жизнь? Угу. И все это будет зависеть от вас. Почему? Как вам это объяснить? ну вот, допустим, вы живете с человеком. Человек другого, может, более интересного человека. И новое, всегда интереснее. Вот вы из-за этого нового меняете жизнь. А может, он интереснее на неделю или на год. Ну, пусть даже надо. Вообще, на свете много интересных людей. В этих жизниках, в хорошем романе должен быть один главный герой. У нас его нет. Нет настоящего. Мы ищем все нового. Спешим. Отсюда мой второй. Шоу, молчите? Обиделись? А я не молчи и слушай. А почему мы должны обидеться? Шум холодно? Нет, немножко. А знаете? Мне очень огорчило, когда вы сказали учительнице в вагоне, помните, что скучно прожить с одним человеком 40 лет. Как же это может быть скучно, если это настоящий человек? Ведь он же тоже не остается одинаковым. Да, ну, что же меняется? Появляются другие мысли, другой размах. Становится умнее, вообще опытнее. Как же это может быть скучно? Возможно, любовь утихает. Да, вернее, не любовь. Влюбленность. То приходит дружба. Впрочем, иди разберись. Где любовь, где дружба? Верно? Я не знаю, где граница между пламенем и дымом. Я не знаю, где граница между подругой и любимой. сердитесь, что-то не ладится в вашей семейной жизни. Почему вы так решили? А я не решил. Я только подумал. Слишком серьезно вы слушаете мои разглагольства. Mm -hmm. Все. Знаете что? Я тоже самое решила про вас. Или они подумали. Почему? Уж слишком серьезно вы об этом говорите. Билеты. Ох, слава богу, что все так кончилось. Я еще успел поставить телеграмму Березина, чтобы вещи оставили в щите. Серьезно? Да. Вам боль вагон? А вам в девятый. Как девятый? Как, у нас разные вагоны? Это ужасно. Садитесь, поезд отправляется. Давайте здесь. Пейте молочко, пейте молочко, вот. Вы все послушайтесь меня, послушайте. Ну зачем вам забираться в такой далекий край? Ведемте как? Будьте ведать, у меня хоть работать. У меня богатейший край, у меня... Матвей Иванович, простите вас, я... Надо все же мыслить по-государственному. Поскольку товарищ имеет направление зачем с пути сбиваться. Ну что вы меня учите всегда, Кладшиньев? Что вы учите, что я? Для себя стараюсь культ работы в моем районе слабое звено. Надо вращать свои кадры. О, слышите, совершенно верно. Что совершенно верно? Что совершенно верно? Ну что тут на собрании совершенно. Верно. Не понимаю. Давай, дружище, Байкал проспишь. Держи газеты! Дай. А, о, откуда вы? С третьего вагона. Вот как? Вы все-таки решили навестить меня? Я говорю с начальником поезда, обещал нас перевести в мягкий вагон. Чудес. Правда? Чудесно. <свят> <свят> а вы думали обо мне? Думал? А что вы думаете? Теперь я думал, почему вы себе избрали такую странную профессию? Странную? Странные. во первых они природу, а потом, очень мало садов. Они украшают зиму. Вот погодите, пройдет время, мы разведем такие сады. Да. Угу. А вы приедете ко мне на участок? Обязательно, со всем экипажем. Перед отъездом я был в художественном театре. Смотрел трех сестер. Они тоже много думали о потомках, мечтали о прекрасной жизни. Они только мечтали, а мы и делать будем. Вы же сами говорите, что человек должен мечтать. А когда вы были в художественном театре? Меня отзыва до отъезда, в субботу. Нет, правда? А где вы сидели? В квартире. А вы знаете, что я тоже была в этот день в художественном театре? Вышел. И мы не встретились. Поезд. Ребята, это не наши. Проходите, товарищи, не мешайте. Не отвлекайтесь, ребят. Сеня, закрой дверь. Сеня, закрывай. Идем Забросьте. Мы не можем. идти. я не можем. Семь, ребята, у товарища не звезут. Здравствуйте, здесь наши места. Ваши места? Тогда другое дело. Заходите, располагайтесь. Подвиньтесь, ребята. Давайте, И вы что, здесь и есть? Да нет, только на один вера, слабый пол. Мы международные. Идите сюда, к нам. Вы куда едете? Мы Владивосток, а вы? А мы до Хабаровска. До Хабаровска? У, зафиги. Вы идеологи. Неужели, хватит решать. Давайте решим, товарищи, и разойдемся, а то неудобно. Да нечего решать. Я предлагаю форсировать перевал и разведать ущелье. Ну, если пойдем, то только в обход. Через перевал, только в обход. Через перевал, в обход. Подождите, товарищ капитан лейтенант, вы как бы пошли, в обход или через перевал? Да я бы... Через перевал. Помолчи. Не надо Это мальчишество! Последний раз предупреждаю. Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Студенты, Послезавтра наш первый рабочий день. Да, а мой в послезавтра. Ребята, хватит спорить, надоело. Был лучше наш прощальный. Стойте сюда. Давайте угадать. Давайте угадать. Давайте угадать. Давайте угадать. Давайте угадать. Давайте угадать. Давайте угадать. Давайте угадать. Нас много новые друзья. не и были Счастье, слава молодость пути, минут найдет, что хочется найти. Не грусти, не ведь я любой, не что Не уже хабар. Ну, да, ну, что же мы слышим, Добрый, вечер. Добрый вечер. Давайте выпьем за нашу дорогу, за наше знакомство и за вас, за ваши успехи. И за ваше счастье. В общем, чтобы все было хорошо. Спасибо. Завтра утром мы будем в Вреждевосточном. только подумал, что завтра утром мы должны расстаться. У вас не портится до это, этого а Знаете, мне кажется, нам сейчас самое время расстаться. У нас с вами была чудесная дорога. Еще доброго. любви друг друга. вам ничего мне мучит. А почему мне ничего? Вы молодая. Mm -hmm все удивительно однообразно. Да. Вы молодые чаще влюбляетесь, быстрее забываете. А вот мы, пожилые, влюбляемся реже. Эта влюбленность может перейти в любовь. Так это великолепно. Вероятно, это называется счастьем. кем за счастье. Ведь ничего, что второй раз. Счастье этого заслуживаем. Это называется счастьем, когда люди свободны. Во всех остальных случаях это называется несчастье. По побыкновению пробы. Почему не с очерепляет Я не хочу зайти. Уйдем, дядя. В полях белей снег все-таки самое грустное на свете это встреча в пути М? о чем вы думаете а я все думаю о ваших словах <зас> о том что во всех остальных случаях называется несчастья уж сами сказали Правы, конечно, правы. Вы же всегда правы. А вот со мной случилось это несчастье. Я полюбила вас. Ну, не огорчайте. Я ведь молодая. Мучиться не буду. Это быстро пройдет. К вечер уже все выветрится. Давайте лучше молчать, а то мы поссорим. Вы славная девушка. Вы самая славная из тех, кого я когда-либо встречу. Дай когда-либо встречу. Вам это не напоминает объяснение в любви? А? Нет, не напоминает. если обидитесь, не перебивайте. Я подумал о том, какое бы это было счастье, если вы встречали меня на берегу после плавания. Конечно, очень важно воевать, плавать, делать свое дело честно и хорошо. Но хочется, чтобы тебя встречал не только контр но у вас своя жизнь, и не зачем кружить вам голову. Я хочу смотреть вашему мужу прямо в глаза. Не вынешу эти письма до вас тайной встречи в кино. Я ведь не жена На меня Мне не устраивает, если мы это будем делать тайком от вашего мужа. Можете меня называть человеком Рассудка, Ханжой там, кем угодно. Но мы не должны опускаться до какой-то вагонной интрижки. Я слишком люблю вас для этого. Вы все-таки обиделись. Вот вы подумайте и поймете, что я прав. Вы должны понять. Вы же умница. Вы мне нужны на всю жизнь. Или... Не знаю, умница я или нет, но про вас я об этом не сказала. А теперь вы меня слушайте и не вздумайте притворяться спящим. Да, я ждала вас. Мне так хотелось, чтобы вы поговорили со мной. А вы пришли и стали нести какую-то колесицу. Неужели вы могли подумать, что меня устраивает вагонная интрижка? Вы мне нужны на всю жизнь, или... Идите вы к дьяволу! Могу вам сообщить, что у меня нет мужа. Я бы хотела встретить человека, с которым мне было бы интересно всю жизнь. Я бы хотела выйти замуж. Как я могу это сделать, когда вы, даже вы оказываетесь таким неумным и нечутким человеком. Все время кричите, вы молодая! Обращайтесь со мной как брожодной дамочкой! Я вам не желаю спокойной ночи. Я вам желаю беспокойной ночи. Чтобы вы подумали и хотя бы в будущем с большим уважением относились к женщинам и даже к дорожным спутникам. Зина, постойте, послушайте, да вы не так меня поняли. Мачите! Я не хочу слышать вашего голоса. Вадим. Где, Даня? Да. Мало ли, что я делала. А, ты... <связываешь> а, Аркадий, вот они! Прибыли, странники-показательники. Здравствуйте, Надя вот. Александровна! Здравствуйте. Там учились? А мы с Марью Ивановной и Ксидоровой о вас выставали. Мы как доехали? Аркадий, забирайте, шаган. Профессор ваш? Да, Иванович. Они вчера вас встречали, но я им все рассказал. Ну а вы как? Все ссоритесь? И помирились, а? Вы где, Василий? Дафига Ну-ка, забирай хоть вещи. крещи. Ну, проходи, проходи. Зачем водачки я возьму. Спасибо, я Посылщик! Посылщик! Давай, давай, дорогой, что я тебе взял. Иди, иди, а, наконец-то, коллега, здравствуйте, здравствуйте. Валентин, Светлана, ты совсем завялись. Надюш, ты к вчерашнему не готовишься. Хорошо знакомиться. Лаврентьев. Лаврентьев. Лаврентьев. Лаврентьев. Здравия желаю. Петров, Лаврентьев. А мы тебя вчера с вечерним еще. Вы нам совсем не радуетесь, Дина Оксановна. Почему вы нам так мало радуетесь? Не улыбайтесь, не улыбайтесь, отвечайте. Забыли, что за молчание я оставлю единицу. Познакомьте нас с вашим попутчиком. Кстати, вот он идет. Извините, Зеленый Можно вас Слушайте, Зеленый мы Вы что, они взрослые люди? Можем с вами ссориться. Как же можем так расстаться? Вы понимаете, что мы можем сейчас разойтись и больше никогда не встретиться. Ну, тебе обещали приехать ко мне на участок? всем экипажем. Приезжайте. Приезжайте в Я буду рада вас видеть. Нам еще о многом надо поговорить. Ведь мы еще почти совсем не разговаривали. Давай, Петрович. Как и понравится снова и друзья. Она не обернется.